Результаты обнадеживают. Хочу сказать, что мы на правильном пути и уверен, что результат, который мы ставим по производительству труда, мы его обязательно достигнем. очень серьезная работа с персоналом были разработаны конкурсы по 5С по системам предложений по улучшению подачи соответственно это все дало положительный сдвиг проведено картирование выявлены все точки проблемные узкие места они намечены в реализацию в перекрытие и устранение